Здарова, братишка! Недавно нам завезли хэллоуинское обновление, поэтому у нас появились жуткое и супер жуткое испытание, которое я сейчас пройду на 3 звезды. Перед началом подпишись на канал и поставь лайкосик, чтобы э, не пропустить следующее видео. Выпускаем 4 гигантских скелета на Теслы. Далее 3 призраков на клановую крепость. Одно, одну заклинание летучих мышей на башне заклинаний. Сначала одного призрака для того, чтобы ловушки сработали, и остальных двух на главную ратушу. Дальше выпускаем гигантские скелеты на вот эти Теслы вместе с призраком. И выпускаем летучих мышей, чтобы они а, начали почищать другие постройки. Главное, чтобы Теслы их не били. Справа выпускаем призрака, и все. Остальных войск хватит 100% вам для того, чтобы почистить вот эти вот оставшиеся постройки. И все, я прошел это испытание даже с первого раза, настолько легкое, что вы 100% с этим справитесь. Полетели сразу же ко второму испытанию. Второе супер жуткое, она немножечко посложнее, но э, суть вы должны уловить 100%. Выпускаем с самого начала э, королевских призраков на главную ратушу. Также сначала один для того, чтобы сработали ловушки, а потом два. И э, заклинание летучих мышей. Но здесь я чуть-чуть рано скинул, потому что ратуша на них атаковала. Вот, Но все равно башни заклинаний э, среагировали. Можно внизу еще королевую лучницу. Дальше мы выпускаем опять же гигантских скелетов на те участки, где Тесла. Двух призраков э, на КК. Даже трех выпустил. Справа тоже на Теслу. Призрака одного. И внизу мы выпускаем гигантского скелета вместе с королем варваров. И за ним летучих мышей. Так как у нас Теслы все уничтожены, наши летучие мыши обязательно понадобятся для того, чтобы почистить оставшиеся постройки. Они реально играют ключевую роль в этом испытании. И все. Просто ждем до окончания зачистки наших юнитов. постройщик вот и все братишка прошел я два испытания на три звезды поэтому повторяй за мной и также пройдешь всем спасибо за просмотр всем удачики всем пока